Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по изобразию. Штребух! Тут медного. Сколько тут всего медного? Вот это все медь! Это охлаждение от ноутбуков. Ребятушечки. Помоечка порадовала меня запчастями от ноутбуков. Но это совершенно другая история, ребятки. Всем здравствуйте. С вами расхититель помойки. В этом видео вы узнаете, насколько сильно меня кормит помойка. Если не видели видео, где я ел еду из помойки, посмотрите. Она будет вот тут, вот тут. Вот. Ссылочка на всплывающая, вот это вот. Ребятушечки, ставьте лукасы за этот контент, потому что вы его заслужили. Видите, как рука трясется? Это не похмелье, это у меня просто азарт проснулся. Ведь помоечка сильно меня порадовала. Что это такое черетия пауэр гранаты red apple aricot green apple что это чай такой в порошке ребят там порошок внутри это такой чай в виде порошка смотрите это что такое как это может быть чаем? Видимо, это просто разноцветный песок. Или я что-то не понимаю? Да, это реально какой-то типа чай. Наверное, он просроченный. Да, такого я еще ни разу в жизни не находил, поэтому брать не буду. А вот это уже поинтереснее у ребитушечки. Смотрите. Это Филлипс. Это, это ну волосы убирать на ногах. Целый с блоком питания. Здесь какой-то кристалл фиалок. Жидкое комплексное удобрение. А, это удобрение для фиалок. А что, я это возьму, это купят. Кельвин Клейн. Кто-то в Кельвин Клейне себе что-то покупал. А вот это интересно, МАК. Фирма МАК же дорогая. Ух ты, сколько тут всего. Это всякие тени там вот это вот. Обалдеть, забираю. Неплохо. Так, это что такое? Это вообще скатерть, смотрите, новая упаковки. Или, ну, вроде как на вид новая, да. Вот эту скатерть я возьму, ее купят. С вот этой этикеткой прям. Что тут еще? Кошелек. Проверяю наличие денежных средств. Опа! Кэшбэк от помойки. 10 рублей. Это же вообще редкая купюра. Только есть жопа. Вся разорванная. Даже в банк сдавать ее не примут. Обидно, была бы целая, взял бы. А так помойка дарит кэшбэк. Кошелек, в принципе, норм. Целый его чистать, стирать. На барахолку возьму. Так, что тут еще? О, новые ложечки и вилочки. MyFood. Это мне надо на помоечках хавать. Гарниер. Живительное увлажнение. М -м -м -м. Питательный насыщенный крем. Ну что, возьму. Опа. Зеркальце, ребята. Оно с увеличением. Зеркало с увеличением, Марикей. Это типа что-то мелкое на лице убирать. Можно вот сюда вот вот так прицепить и ездить и смотреть на себя. Зеркало я домой заберу, продавать его не буду. Ребятки, спонсором этого видео является топовая игра Raid Shadow Legends. Сам играю в нее и жалею, что не начал раньше. Кто не знал, скажу. Raid Shadow Legends это бесплатная игра, где вы можете стать главным участником своей фэнтези истории. Тут огромное обилие игровых режимов, графика в игре отменная. Изображение сочное и детализированное. Одна из местных рас – дворфы. Их общество разделено на касты. Мастера, ремесленники, знати духовенство. Не так давно демонические силы пытались вторгнуться в королевство дворфов. Дворфы сумели победить дорогой ценой, и их король собрал армию, чтобы выйти на поверхность и объединиться с силами света против сил тьмы, положив конец изоляции своего народа. Эти ребята выглядят действительно круто и разнообразно. Зловещие дворфы, дворяне, колдуны. Можно выбрать любого. Собирать коллекцию увлекательно. Чтобы успешно справляться с испытаниями, героев нужно прокачивать. Худших, например, нужно скармливать крутым, таким образом переводя героев на новый уровень. В этом месяце Рейд только что выпустила огромное обновление Роковой башни. Вам предстоит сразиться с двумя огромными новыми боссами. Темная фея Астроникс и Бомолом Чудовищный. Испытать новый баланс врагов на этажах башни. Заполучить новые наборы артефактов. Если этого недостаточно, весь месяц будет наполнен потрясающими событиями и турнирами. В том числе одним очень особенным событием и совершенно новой функцией – супер рейды. Супер рейды позволяют удвоить награду и значительно ускорить ваш процесс. Это очень поможет всем новым героям, так что сейчас лучшее время, чтобы присоединиться к игре. Вот я номер один на помойках. А Raid Shadow Legends номер один в мире онлайн RPG игр. Битвы на арене, в подземелье, турниры, все это ждет тебя там. Друзья, каждый ваш переход по моим ссылкам поддерживает мой канал. Помогите мне собрать 800 инсталов. Так чего же вы ждете? Прямо сейчас переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код. Качай рейд только по моим ссылкам и в качестве нового игрока получи один древний осколок. 200 тысяч серебра, бустер опыта, колбы пополнения энергии, а также крутого эпичного героя Чинору в качестве бонуса. И поторопитесь, ведь бонус будет доступен только лишь следующие 30 дней. Удачи и жду тебя в рейде. Всякие вот эти вот присосочки. Пупсини, лупсини вот эти всякие. Вот, можно вот так вот их нацеплять и ездить с ними, пока не отвалятся. Лупсини, пупсини. Помойка дарит всякие приколюхи на присосках. Опа, брелок. Тут коза с деньгами. Это я на ключи прицеплю. Прикольненько. Вот это балдеж у ребятушки. Козочка-то с деньгами. Может принесет мне сегодня денег на помоечки. Сколько тут этих, блин, штучек на присосках. Я их сейчас все заберу. И попытаюсь все прилепить на мобильник. Вот и сюда можно их налепить. Вот это тюнинг, ребятки, я понимаю, балдеж. Ну согласитесь, круто. Вы бы тоже так сделали, да? Нет. Напишите в комментариях, как называются вот эти вот штучки. Я просто не сшарю, не знаю. Мне же, блин, уже лет-то много. Красота, реально прикольно Ну тут я залутался Голубек кушает хлеб, не буду его отвлекать А буду залутывать вот эту помоечку Вы посмотрите, она сытная Очень сильно И надо в нее погружаться, чтобы что-то найти в ней Тут воняет, а в углу насрано но меня это не тревожит, потому что вот помоечка дает видеокарту GeForce GTX 1650 Super. Ну, была она здесь когда-то, коробка пустая. Хотя бы коробку нашел. Коробки, кстати, от видеокарт вообще продают некоторые. Вот, поэтому коробки можно продавать, да. Больше ничего в этой коробке нет. Так, что тут еще? Может, есть комплектующее железо? Ой, а это кто там? Крыса пробежала, видимо. Так, смотрим. Вот и парень из СДС я покупал, походу, М2 накопитель. Ой, был бы у меня какой-нибудь локатор, чтоб я мог смотреть сквозь пакеты. Это было просто идеально. Мне бы не пришлось даже помойку завозить. Я прям подходил и сканировал бы помоечку и видел бы, есть находки в ней или нет. Ох, вау, помойка дарит воздух. Вентилятор детский, вот такой, ручной. Его можно его вот так поставить, как бы, и в руку взять, включить. даже работает. Но батарейка, видимо, села. Но я его возьму. Прикольная штучка. Ого, картины. Помойка дарит мостя и козыря. Я шучу по картам. Прохватки были когда-то. О, книги. Кто-то, блин, это все высыпал. кто тут уже порылся. Ребята, это же игрушка 18+. Это на песю надевается вот это колечко. Да. Что в помойке только не найдешь? Пробнички всяких духов. Короче, надо это все закидывать в эту сумку и полностью ее доставать. Очки, Рейбан. Интересно, Арик или нет? Прикольные. Книги всякие. Что за книги? Джон Крин, виноваты звезды. Кстати, офигенный фильм, ребят, смотрел его. Додо книга. Съешь меня, проси меня. Узнаешь, как команде Додо Пиццы удается двигать горы и менять мир. Обалденное, саморазвитие. Вадим панов, М -м -м, костры на алтарях, анклавы какие-то. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Ну, это надо мне. Селфи-палка, ну такое не купят, а вот это можно на медь забрать. Интересная кормилица. Это же поводок. А где от него веревка порвалась, видимо, из-за этого выкинули. Обидненько. Опа, что тут, что тут, телефон? А не, заколки, кстати, новые. Но тут что? Морская соль какая-то. Как пахнет. Ребята, там бутылочка какая-то. жидкостью какой-то. Видимо, эту жидкость надо сюда залить. И будет пахнуть. Это духи для дома. Забираю. О, брелочек. Вау, какой прикольный деревянный. Слушайте, он мне нравится. Икея 75 номер какой-то. Повешу на ключи. Классный брелок. Вот это лапти мохнаой смотрите с какой козы их делали дольчигабана это вот это дочега габамжана, ребята но ну, это паль скорее всего какая нафиг доольчибана Ну смотрится нормально 39 размер они целые и на них написано что это дольчигабана но если это реально Дольчика Бана То блин они дорогие пипец Короче на продажу возьму Опа там кроссовки пакет с вещами Ну и что это за кроссовки Демикс детский ушатанный в хлам Так ну если залез сейчас разорву Помоечку О сумка какая то Деньги Ребят 21 рубль кайф Кайфуе от кэшбэков с помоечки Сука ребята Влез в арбуз Нога полностью промокла была. Курточка. Есть ли тут денежки? Куртка из магазина Остин. Размер S. В принципе, целая. Ну, карманы только, вот видите, подушатались. В принципе, взять на продажу можно. Рублей за 300 отлетит на барахолке. О, а это уже заявочка на армию. Видите, армейская куртка. Проверим, деньги есть тут? Нету. Но взять на продажу ее можно. Прикольная, целая, кстати. О, еще вещички. Перчатка, кстати, неплохая такая. Есть и тут, тут еще одна, вторая. О, а вот и армейские штаны в комплект. И еще одна армейская безрукавка. Почему ее выкинули? Она целая. Дембиляция выкидывают. Опа, там внутри эти шевроны. Вот такой шеврон, ребят. Кто был в армии, тот, наверное, знает, откуда этот шеврон. В какой части там, я не знаю. И тут шеврон. О, а это что? Нитки? Это запасные, чтобы зашивать куртку. В принципе, комплект в армию готов. Вот если бы меня в армию бы брали, покупать бы ничего б не пришлось. Надеюсь, эта помойка меня сегодня, конечно, порадует. Вот первая коробочка какая-то. И там уже что-то лежит. Какой-то диск, походу, автомобильный. Ну да, вот такой диск. Это можно сдать на металл. Но куда мне его ложить-то? Куда грузить? Мне его, наверное, и не увезти никак. Хотя, ну, так можно, только я весь кутер поцарапаю. Короче, я подумаю, брать его или нет, потому что увезти мне его очень сложно будет. О, медный проводок. Сумка какая-то. А в ней Медаль. Винер. Смотрите, и звезда. Это на меня. Это я победитель тут на помоечке. Видите? Винер. Это значит победил. А вот игрушка какая-то новогодняя. Светиться, походу, должна. Но уже не светится. Ну такая, блин, добротная. Взять можно на продажу. Перчатки для помоечки нормальные, кстати. Не ушатанные прям хлам. Возьму. Оу, это же обогреватель. Или стерилизатор. Супра. Скорее всего, это обогреватель, который мне в гараже пригодится. Ведь скоро холода. Будет меня помоечка согревать. Видите, помойка дарит тепло. А еще помойка дарит вот такую огромную книгу. Ребята, обалдеть. Это необычная книга, короче. Легенда Кремля. Смотрите. Книга-то. С, с этим. Прятать нее что-то можно. Это книга с нычкой. Ребят, книга для того, чтобы прятать что-то. Я как-то видел в фильмах, знаете, такую книгу достают, открывают. А там, короче, спрятаны деньги там или пистолет. Я ее заберу в гараж и буду в ней хранить что-то такое скрытное, что я бы хотел спрятать. Потому что на вид это реально как книга, но внутри можно спрятать все, что угодно. Помойка дарит, блин, нычки. О, чуть-чуть дезодоранта Адидас. Старкрафт, официальное руководство. Это что, руководство по игре Старкрафт? Кори, которая всегда меня вдохновляла Глава, редактор, сценария Целый мир внутри, что такое Это реально по игре, короче Инструкция по игре StarCraft Обалдеть, это какая-то старая Игра, но у нее наверное фанаты есть И это руководство по игре это вот коллекционная штучка, ребят. Это подробные карты есть по этому StarCraft. Кто из вас играл в StarCraft, напишите в комментариях. Ну, она, видите, чуть ушатанная. Задняя обложка страницы оторвана. Может парочку страниц не хватает. Но я думаю, стоит ее взять. Напишите в комментариях, как вы думаете, за сколько мне получится ее продать. О, медный провод валяется. А, это не провод. Это залупный фен самый дешевый. Возможно, даже рабочий. На вид он, кстати, как новый. О, йогурт запечатанный у ребятки забираю. Что по сроку годности до 23.07? Просроченный, брать не буду. Можно просраться. Но, запечатанный полностью, оставлю бомжам. О, Здорово. Все, подписчики? Кайф. О, шмотки. Беру шмотки, ребятки. Опа, вынос хаты. обувь всякая. А это ботинки, вакуумные наушники. О, латунь. Шланги новые для крана. О, еще латунь. Латунивый смеситель. Фотки, фотки, фотки, фотки. Пока я на помойке. Где узнали в ТикТоке? Так и знал. Кстати, ребятки, мой ТикТок будет в описании. Залетайте, подписывайтесь, в ребят ушички. Колесо я это брать не буду, потому что мне его грузить некуда. Оставлю дворникам, вот кину туда к их макулатуре. Они же металл собирают. О, медный провод, кайф. Кто это там едет? О, oh, Майк Вот эта мощь подъехала. А так, норм, медный проводок. Как у тебя дела? Норм. На барахолке. На барахолке был? Да. Насколько продал вещей Нет. с помоечки? Ну, сумма общая какая. 3000 рублей. О, жесть. Видите, у ребятки продажи барахла с помоечки. Что-то не идут нормально. На рынке вот вот Дима был на рынке и продал на 3000 рублей. Это что такое? Это хвост ворона. Это ворони хвост? Ребят, вы хоть видели раз такие хвосты? Я вот первый раз вижу, но это жесть какая-то. Это мост вместо веера использовать? На помойка обувает. Обувает? А что там за лапти? Фирма какая, залупа какая-то с рынка. Ребятушечки, вот еще один лапать. Гуит-еди гуит, гуит-гудудует. А что за фирма? Какой размер? Но он такой броневой, 44-й, кстати. Ржавый такой ботинок. Для помоечки вроде кайф. Надо второй найти. А вот и второй. Это деду, ребятки. То есть, мне. Мне для помойки. Обалденные. Хоть час обувай. Такие броневые. О, мой был. Ч ⁇ там, Дима? Чё там, чё там, чё там, чё там, чё там? Ой, вейп. Вот, ребят, в этой коробке Дима нашел вот такой вот лоджик с катриджами, вот сменными. И вторую одноразочку. Вот такую вот. Как, капец, она максимальная. HQD. Так, ну я залазил, в общем, в эту помоечку. <смех> Улетел, ребят. Так, что тут у нас? О, это швабра с опрыскивателем. Смотрите, она пшикает. Видите? Прикольная реально швабра. Я бы ее по домой забрал, блин. А ну отложи. Может для дома мне не надо. Фу, тут говнами воняет. Вот прикольная швабра. Обалденная вот эта швабра. Удобно всякие тряпки зажимать и швабрить, короче, полымыть. Вот это тоже мне не надо. Она развалилась. Она сломалась, ребята. Она сломалась. Ой. Ребятки, фуражечка. Морская. Или какая? Из магазина H&M. Я, кстати, хотел себе такую недавно купить для видоса. Но тут как раз эльки Визит помоечка дала. Кайф. Оу, какая-то куртка лежит. Что, кожанка? Ой, жопа ей. Посмотрите, ребят. Никогда не покупайте вот такие кожанки из дермантина. Видите, что с ними происходит? О, рюкзачок неплохой. И сюда... О, смотрите, 1 тревелин шер. Почти целый. Ну, голяк пустой. О, баночка с чем-то. А с чем? Да ладно, ребята. Это же мед. Димон. Смотри, сколько меда. Нормальный мед. Он даже жидкий, не засахаренный, не засохший. Кайфовые меды и пахнет. Очень приятно. Забираем. О, клетка для этих питомцев домашних. Вот эту штучку надо вставить. И все, она снимается. Целая клетка. Блин, давай ее заберем. Ее можно продать будет, Димон. Ее продать рублей за 300 можно будет вообще спокойно. Все, пусто. Пустая бомоечка. О, какое эхо! Мау! Мау! Ой-ой-ой! Какой арбузец. Иди сюда! Ох, какой тяжелый! М -м -м. Ой, так он просто треснул, короче, ребят, он по-любому не гнилой, он треснул, из-за этого его выкинули. А, он упал, видите, еще здесь трещина, короче, он упал, но это мне не помешает его искусить, потому что я люблю очень арбузы. Вот, сейчас я его вот так вот вскрою, ох, какой он, наверное, сочненький, балдежный. У меня для этих целей у ребятушечки, были найдены вот такие вот вилочки с помоечки и ложки. Новые абсолютно. Какой сочненький. М -м -м. Он очень сладкий, ребят. Дима, хочешь? М -м -м. Капец, ребят, он обалденный. Я уже жалею, что его домой не забрал. Ооооо. <baz ul> О, о, ой, о! Будешь? Я не. А я буду. М -м -м. Это второй арбуз в этом году и самый вкусный, какой я ел в этом году. Дим, как тебе арбузик? Вкусно, очень вкусно. Я. Yeah. Ребят, только подъехали, а тут пакеты со шмотками Что там, что там Это, кстати, мужское вроде Нормальные такие вещички Кто-то там орет что-то Ну что там, Димон, зацени есть мужское что-то. А, это, это все женское. Это, это, там, -то а, это обувь. обувь всякая, шлепки найк. Да. Надо перебирать. Ну ты чё, вот так не вот не хочешь это все забирать? Я надо раз. высыпать. И, ну, все самое то, что ценное, купят набрать. Вот, кепка LA. Лас-Вегас там типа. Это взять можно. Да. Ну, Шлепки тоже нормальные, Nike. Сумочка Луи Витон. Сюда! Сюда! Селларант, это эль Селларант, ребята, она вообще целая. Ну, походу, это не Арик, а может и Арик, хрен его знает. Номер есть на сумке. Но она как новая, ребят, реально. Я ее, наверное, продам. Хотя, может и паль. Покрашена как-то криво. Вот ну швы да, швы какие-то дерьмо. Короче, я Насте хочу ее подогнать. Может ей понравится, потому что она на вид как новая. Что это? Новая штука А, это для косметики Ребят, это топовая тема, это для косметики Это не сумка, а просто вот Для косметики эта штучка Органайзер, 999 рублей С бирочкой, ребят, вообще новый Это я своей девушке подарю И вот эту сумку Эльцел Лоран Оооооу My wearable. Он целый, чемодан вообще а Новенький его, как его будто А, тут еще ручки нет и открывать его нет смысла, он пустой. Проверяем. Вот это кожа вроде бы. Короче, набрать Главное, что подошва целая была и все такое. Понятно. Это кожа. Видишь, соленая выделяет соль. О, курточка. Что за бренд фрик? Она теплая, как будто вы ее только с кого-то Вот внизу. чувствуешь Да. Проверяем карманы тогда. Если она теплая. С кого-то кого сняли. Бренд Фриск. рваная, ушатанная. Да это бомж, наверное, переоделся и скинул свою старую куртку. О, перчаточка одна. О, еще одна. Почему всегда по одной перчатке нахожу? Ой! Нифига себе! Ребятки! Амстердам, пиво в баночке запечатанное. Обалдеть, тут еды выпало. Картошечка хорошая. Картошечка молодая. Пиво просроченное, ну, да, похер? Ничего пиву не будет. Здесь что? О, хайникин. Вот это уже интересно. Амстерам, а Амстердам, Хайникен. В общем, я могу пожарить картошечку. Кайфануть с майонезиком и хлебушком. И еще пивасика накатить, ребятки. Ой, ой, ой. Ребятушечки, ряженка. Ряженка. Новый будильник, пока утром не встанешь, на него ногами будет играть. Ни одной пятки в своей жизни не видел. Если хочешь стать миллионером, просыпайся рано. Чего? Открывай, что за будильник? А, да, да, да, да. А, топовая тема, обалдеть! Это деду надо, да, было. Да. тебе надо? Домой, ребятки, тут две бутылочки ряженки. А это, короче, вы поняли, что это такое? Это такой будильник, который, короче, пока на него ногами не встанешь, он не выключится. Вот такой вот будильник. Опа, ребята, там пылесос! лисосик-то, ребятки. Аиртрек на 1600 ватт. Samsung. А ну-ка, ручка вот так достается. Смотрите, капсула. Все это есть в нем. Он капсульный. Это, кстати, офигенно, то, что он безмешковой, а все вот в этой капсуле мусор копится. Вот это мы забираем. Его рублей за 500 продать получится. О, там, кстати, много вещей. Я полез. М да, много. Ребята... Вы видели такой ход раз в жизни? Да. Это New Balance кроссовки, из которых сделали шлепки. Походу Арик. Кто-то покупал, но в итоге они износили их обрезали, использовали как шлепанцы. believable. This is Russian Technologies. Oh my wearable. О, а это что? О, вот эта тема. Это внешний жесткий диск. На 1 терабайт. Вот это уже находочка интересная. Только он весь грязный и мокрый. Надо будет разобрать. Проверить жесткий диск на наличие битых секторов. И если их нет и все с ним нормально, то продать его можно за 1000 рублей вообще спокойно на Авито. Не думал, что в пакете, где найду вот такие шлепа кроссовки, будет вот такой вот жесткий диск. У семечки и алюминий. Это голубьёком я возьму. Голубей покормлю. Вот сюда вот насыплю им. И они, по-моему, покушают. Оу, oh, май гуэребл. Мыльнорыльное и кекчук. И яички, ребятки, яички. Ох, Ох, Рико, кетчуп томатный, ребят, вообще целый. Только пробка поломана. Есть там кусочек пробки? О, вот это же прикольная тема. Фенечка на руку цеплять. Открываем вот эту крышку, берем пакетик, два ряда складываем, накрываем и закручиваем. This is Russian technology, ребятки, версия 2. Вот Russian technologies и вот Russian technologies. О, oh, my stupid motherfucker! Лифчик, ребят, ушатанный. А здесь что? В кормилице подземной. Да туда, если я запрыгну, я не вылезу оттуда, ребятки. Если вот такие помойки будут я на районе везде стоять, все, плакали мои находки. Тут только придется рыбачить, брать удочку и вот так вот как-то поддевать пакеты и подсекать и доставать. Вообще, мне не нравятся вот такие помойки. А вот такие вообще кайф. Вот еще какая кормилица. Тоже одна из моих любимых. О, нифига себе! Ребята, там от машины. Передняя-то панель тяжелая капец, от Форда, может, какого-то. Я первый раз в руках держу подушку безопасности. Вот она, вот так вот выглядит, ребят. Обалдеть, вот стрелянная она. Аэрбэк, ребята, вот. Баллон с кислородом вот и взорвался и выстрелил вот этот аирбэк. Опа, какие-то лапти. Рибок, Кроссфит. О, мосчит! Лапти стоят, меня ждут. А они походу кожаные, ребята. Реально походу кожаные. ТФК опто. Это наверное ортопедические. О, шмотки. О, Адидас. Вот это я понимаю. А не, оно все дырявое. Ребятки. Ай, о. Это же этот регулятор температуры. Обалденная тема. Вот это возьмем. ой ой ой ой, -ой часики. Но это с рынка какая-то шляпа. О, бутылочка, термокружка, там что-то есть. Там какая-то жижа тухлая. Ой-ой-ой, тут, короче, надувной матрас в комплекте с этим с электронасосом. Вот этот чисто один электронасос стоит где-то тысячу рублей на Авито. Опа, что это такое? Акваметр какой-то. Так, ребят, модель называется DC 128. Аквариум Air Pump. А, ну это для аквариума что-то. Помпа, прикольная тема. Во, рюкзачок целый на продажу пойдет. Молния застегивается, только собачку поменять и все. Оу, щит. Сытная кормилица. А это, кстати, дом из картона можно построить. Вот смотрите, дома раскраска. Сделано в России. Дом из картона, вот он, короче. Еду в цум, еду в цум. Тратить много сум. Сум! Тратить. А мне, а мне. Аминь. Мы бомжи. Мы бомжи. откуда у вас камеры? Это нам выдали видеорегистратор. Дворники. На блоге. Ну, чуть-чуть, да. Что вы ищете? Мы ищем, знаете что? Вот что мы ищем. Вот. Э? Мы ищем чем поживиться, да. Мы же бомжи. Спасибо. Нам надо, да. Мы будем играть. Ой, МНДМС. А где голова-то? Альмагель, это мне не надо. Вот, ребятки. Россия щедрая душа. И не только Россия щедрая душа, но и щедрая душа это помоечка. Вот тут много крыс, ребятки. О, оп, чик. Вот же второй сплинтер вылез. О, мясорубка. Ништяк. В комплекте, да, кайф. Ребят, только пришел сразу мясорубка. Оу, щит Опа Ребята Ребятки Это кёрхер Обалдеть, как я их редко нахожу Это пылесос что ли? Это пылесос, ребят, кёрхер se 3001 1400 ватт, что он еще там, 10 килограмм весит, охренеть, вот это фортануло, так, в комплекте вот эти трубки есть, шланг есть, насадки всякие, вот такие вот. Оно, ну, он вообще целый. Фу, тут дохляком так воняет. Крыса, что ли, где-то померла. А вот такой, ребятки, пылесосик керхер, Обалдеть. Такой, наверное, тысяч двадцать стоит точно. Короче, я не знаю, как им пользоваться, но он моющий, ребятки. Видите? Видите, вот этот шланг вставляется сюда как-то. И вот шлангочка вот сюда подключается для воды. Помоечка дарит 25 тысяч рублей, наверное. Или сколько он там стоит? Ну, бушный, наверное, такой тысяч 10 будет стоить 100%. Ну что, ребят, я в гараже. И пылесос рабочий полностью. Правда, он сосет как-то хреново. Я думаю, это вот из-за этого. Вот такая тут поломка, вот эта штука. Не фиксируется как бы здесь. Это вообще на изи можно починить, проклеив это чем-то или замотав э, изолентой. Если это подмотать, пылесос э, по-любому будет сосать еще и получше. Плюс нужно будет почистить воздушный фильтр. Ну и в общем все. Рабочий пылесос, который я оставлю себе в гараже, помоечка дарит чистоту. А еще помоечка дарит прибыль. Так как данный пылесос на Авито Бушный стоит в районе 10 тысяч рублей. Просто песня Руби. Ребятушечки. Меня помоечка сегодня неплохо порадовала. Поеду искать находки дальше. Ну что-то тут мебели много. Но она вся удроченная у Помоечки, я думаю, будет точно чем поживиться. Я уже вижу медные кабеля толстые. Обалдеть, тут сколько меди. Нихера себе. Медь-то примерно рублей по 600 за килограмм. Вот это она будет опаливать. Вон там еще, короче, я полез. Вот это я не зря сюда приехал. Тут такой источник меди. О, тоже медь. Неплохо. Вот еще заземление кабель медный. Опа. Баллон с краской, ребят, универсальная краска. Работает это, пишет она помоечка дарит краску акриловую кожи новые шланги их покупают запечатанные о помойка обувает. да ну нахер видите ребят не себе не людям выкинули new balance и взяли их порезали специально чтобы никто их не носил вот не понимаю таких людей ну блин зачем так делать Вообще бомбит, реально бомбит. Кроссовки-то нормальные, еще можно было в них ходить. А их взяли и порезали. Тут, кстати, примерно меди грамм на 300. Такое я всегда беру. Медяшечка, это деньги. Ой, кормилица. Крылышки, видите, раскрыла передо мной. Птичка моя кормящая. Ребята, вешалка. Вот эти штуки можно поснимать и продать на барахолке. О, сушилка для одежды. Ну, наверное, вся она поломанная. Почему ее выкинули там? Ну, так на вид вроде целая. Но у меня дома сушилка есть, поэтому брать не буду. А, все, я понял ее проблему. Тут вот эти штучки поотрывались. Я полезу в эту помоечку, потому что вот медные провода уже вижу. И вот там медный провод торчит из пакета. Вот, вот пакет с проводами. Но вот тут вынос с хаты, ребят. Какие-то ушки в виде такого, типа, это что, резинка на голову с ушками беру. Вот это мне не надо. Так, фен. Ну, фен, классическая находка, Philips. Color Retriever на 1600 ватт нормально. Забираю целенький. Наверное, рабочий. А что тут за шкуры? Медвежьи, нью-йоркер. Это шубка. Ребятушечки шубка. Нормальная вроде целая. Так, кэшбэкеры есть в карманах. Это денежки. Надо проверять всегда. Ведь деньги могут быть. Не, ну денег нет. Ну а шубка так-то целая. На продажу можно ее забрать. О, сетка для барбекю. Но она мне не нужна. О, во! Нифига мне что-то на медяшку так везет. Вторая помойка и в ней нахожу медные провода. Вот это пойдет на медяшечку, ребятушечки. О, о, о. О, нифига. Смотрите, какая-то сумка. Маскоты. Фирма дорогая, кстати. Сумка женская, красненькая такая. И в ней куча USB всяких кабелей. Забираю, что пригодятся. Я всегда USB кабеля беру. Это, кстати, зарядка для iPad, наверное. Кабеля это как расходный материал. Они мне всегда нужны проверять технику с помоечки. Но вот этот клатч я брать не буду. Какой-то весь кривой. Хотя, в принципе, он целый. Я думаю, на продажу пойдет. Фирма Маскот, она дорогая. Ох, вынос хаты. Алюминий. Уже вижу чехол от айфона. О, что-то тяжелое. Беспроводной Wi-Fi роутер. Есть он там? Ну, конечно же, есть у ребятушки. Netgear. Вот такой вот Wi-Fi роутер. Только блока питания нет. Опа. Чехол от старого Самсунга. Тройничок. О, сумка. Ребят, значки Шанель. Представляете, если это оригинал? Ну, никаких кодов я и не вижу, но по ощущениям она как кожаная. Возможно, это оригинальный Шанель, ребят, реально. Я тут как бы шутки не шучу. Пахнет кожей, ребята. Забираю. Походу, я нашел оригинальную сумку Шанель в помоечке. О, а вот и блок питания от того Wi-Fi роутера. Ого, сколько тут трубочек. О, еще один фен. Неплохо, забираю тарелки так это фарфор нет зик какой-то вот это треснутая похоже на фарфор но они ушатанные О, пакет какой-то тяжелый кстати кормик вот подушечки ребятки кошачьи подушечки с курицей и вкусными подушечками вискас так до какого срока годности они а до марта 21 -го? не не не так что в пакете О -о -о -о! ребята Телефоны. Это какой-то Xiaomi. Miai. Вот написано Miai. Сканер отпечатка пальца. Битый экран. Старая модель какая-то. Его еще ковыряли, кстати, разбирали. Наверное, он точно не запустится. Miai, Redmi какой-то, наверное. Не стоит type а со старой зарядовской. зарядкой вот этой старой. Так, еще телефон. Lenovo. Вот, кстати, этот целый. И вид у него нормальный. Скорее всего, будет рабочий. Nokia какая-то кнопочная. Ух ты, нифига тут кнопки большие. Неплохая Nokia такая, интересная. Так, не включается. А Lenovo может включиться, кстати. Так, что еще здесь есть? О, Сонька. Сонька Эксперия. Так, Lenovo не включается, а вот Сонька в защитной пленке. Если ее снять, экран будет вообще в идеале. Нифига, тут такая линза здоровая. Сонька, может быть, тоже будет рабочая. Нужно проверять. Всякие зарядки. Вот крышка от Sony Ericsson какого-то древнего. А, ну вот они, кстати. Обалдеть. Это к 530 i Sony Ericsson. А это что за Сонька? А это Sony Ericsson W100i. Чё, неплохо. Это вообще как коллекционные модели считаются. Ну вот это точно. Вот это вот ХЗ. Но коллекционеры такое покупают. Этот блок питания. Ну, всякие блочки питания, кстати, к ним. Это очень хорошо. Вот к Соньке блок питания. И еще к Соньке тоже блок питания. Приду в гараж, буду Соньки проверять. Ну и вот эти телефоны тоже проверю вам покажу. Ну, вот эти, скорее всего, будут рабочие. А вот этот Улетит на запчасти. Ну, черт его знает, вдруг он тоже включится, хз. Все, смотришь мой канал? Да, да? Штребух, да? да, да. О, яхсе была. Ой, тут О, нифига себе, ребят, тысяча рублей разорванная в хлам. Да ладно, она настоящая, ребят. Ты Штукарик-то настоящий. Но его взяли, вот так разорвали. Блин, может взять его и попробовать в банк сдать? Как вы думаете, получится мне его в банк сдать или нет? Напишите в комментариях. Но это 1000 рублей настоящая. Но ее кто-то взял, вот так провандалил, жестко разорвал. А по-моему, походу, пожалел и склеил это все на скотч. Заберу в карман. Может в банк зайду и попытаюсь сдать. Но думаю, не примут очень уж сильно она разорвана алюминиевые ложки вот это деду надо, вот это алюминий а бывают ложки даже серебряные кстати, вот это какая-то возможно даже серебряная хрен его знает, или нержавейка Короче, алюминиевые ложки возьму И вот эту на барахолочку тоже возьму О, помойка обувает В ушатанные демиксы О, еще! Это тоже демикс Сороковой размер ну, кстати, вот эти целые Эти я заберу на продажу И вот еще демикс Ребят, еще демиксы такие же Помойка одевает, наверное, близняшек Или я не знаю, как объяснить, почему я нашел Две пары одинаковых демиксов Сколько находок как я люблю такие сытные помойки, которые обувают, одевают и кормят. И все это сразу же в одной помоечке. Это мыльнорыльная. Ребятки, мыльнорыльная. Анти-йеллоу-эффект. Шампунь серебристый. Вот это выводить, вот эту желтизну скрашенных волос. Неплохой тоник, кстати. Когда-то себе такой покупал. Дорогой падла, блин. Блэк-маск для лица, ребят. Маска-пенка для лица. Активированный уголь. Беру. Эффект контурной рекоррекции -ре лица. Супер лифтинг. Ночная волшебная маска для лица несмываемая. Интересно, забираю. Буду тестировать. Опа. А вот это уже интересно, ребятки. Окнерд. Spirit drink. American Оак. Original Оакнер. Near. Это текила, наверное, какая-то или виски. В общем, заберу в мой алкобар в гараж. А это что? О, так это пеленки, ребят. Обалдеть, сколько их они новые. Это детские пеленки, походу, да. Огромные просто. И чистые новые. Пеленки, впитывающие медицинские для ухода за лежачими больными. Одноразовые. Прюстички я с забираю. Целый пакет, их тут 30 штук. Ой, сытная кормилица. О, колонки. И сюда. Колоночки для компудактера. Опа, вот такие вот. А что, они вообще как новые. Целенькие такие. Со встроенным, конечно же, питанием. Ну, там что-то внутри. Слышите? Тарахтит. О, видимо, ее разбирали. Короче, понятно, Нерабочие по-любому. На барахолке купят рублей за 100 в таком виде. Забираю. Здесь какая-то электроника. Я, правда, не знаю, что это. Что это, ребят, такое? Это в трубы куда-то вкручивается. Помпа какая-то. Насос водяной, походу. Фильтр. Я не знаю, что это. Может, это какой-то, знаете, типа бойлер, который воду нагревает. И он сгорел, его выкинули. О, монитор. Просто сказка. Ой, только он древний. Видите, написано БЭТ. Видимо, он поломанный. Брать не буду. Его чисто на металл столько сдавать. Тут еще ВГА разъем древний. Ох, пицца. Да! И пицца, кстати, ребят, походу свежая. Да, мягенькая. Ее только погреть. Вот эту корку я выкину, а пиццу заберу домой и погрею. Вообще будет кайф. Или в гараже перекушу. В общем, я вам покажу, какая, какова она на вкус. Но помоечка кормит это как обычно. Я в очередной раз решил расхитить мусоросборную камеру. Ведь у меня есть ключик от нее. Ребятушечки. Вот да, вот это мир находок. Тут будет чем пошивиться по-любому. Потому что сюда конкуренты не заходят. Ведь конкурентам сюда не попасть. Ключим нужен. А у меня ключик есть. Опа. Ребятки. Ой. Ой. Ой, находки. Ой, находки. Сюда, ребятушечки. Вынос хаты. обалдеть. Обалдеть! Это типа биц-аудио наушники. Только, видимо, не оригинальные. Но в целом вид у них нормальный. В этот аудио они что еще беспроводные? А ну пытаюсь включить. Что-то ничего не, не загорается. Индикация же должна гореть какая-то. В целом неплохие наушники. У Ребятушечки японский. Ого, еще! Помоечка дарит сексу, ребятки. Смотрите, сколько. Раз, два, три, шесть презервуаров. О, вот в эту коробку буду вкидывать. Судя по количеству наполнения в этом пакете, тут есть чем поживиться. Смотрите, паста для моделирования, отвердевшая на воздухе теракатановая, без сахара. Это, то есть, несъедобное что-то, но это для школы сертифицировано. Это лепить что-то. Вот наушники кто-то покупал. За 5000 рублей, кстати. О, так тут смотрите, что остались. Наклейка. Вот осталось. Битс Аудио. Оригинальная. И эти, амбрашюры еще. Смотрите, пачечка запечатанные Резиночки, амброшюры. Что это тут? Краситель универсальный для ручной машинной окраски. Вот. Краситель, смотрите. Но мне он не нужен. Чем мне... чем мне красить? Когда я мобилу нашел, ребятушечки. Samsung. Это что за модель? Битый экран у него. Какой-то он странный реально. Он еще кривой слегка. Знаете, почему он странный? Потому что у него линзы на камерах, Вот маленькие. Это скорее всего подделка какая-то. Так, пытаюсь включить. Экран по-любому под замену, но он не включается, ребятки. Type-C уже, офигеть, он современный. Пусть это даже и не оригинал, но он хотя бы на type c -шке. Это уже кайф. Здесь сканер отпечатка пальца, видимо, две камеры. Ну, линзы маленькие. Короче, принесу в гараж, буду проверять. А так пока непонятно, что это. Но уже неплохо, ребят. О, еще один презервуар! Ох, ребятки, айпадик, наушники, это вот эти, бицаудио, вот от чего вот эти наклейки, айпад, презервативы, ребята, балдеж, айпад 64 гигабайта, представляете, если он сейчас включится, вот это будет сказка, так, держу кнопку на включение. Обожаю технику Apple находить. Но самое печальное, что она всегда или не работает, или под iCloud, под паролями. Он не включается. ХЗ, что с ним? Может батарея сдохшая или просто зарядить надо? Обалденно. Неплохо, ребят, неплохо. И все в одном пакете. Так, здесь у нас AirPods с лайтингом. И точно оригинальные. Вот сейчас проверим. Да, да, вот здесь на проводе написано Apple b de California. Оригинальные AirPods. И, надеюсь, рабочие с лайтингом. Это уже хорошо, они дороже стоят. Такие рублей за 800 можно на Авито продать. Но вот эти, ребят, наушники, это уже будет подороже. Кстати, они заряжаются от айфоновского кабеля. Битс аудио. Скорее всего, оригинальные бицаудио вакуумные. Обалдеть, беспроводные, короче. Так, как их включить? Вот кнопка. Сейчас попробуем. Какие-то они в каком-то жиру, блин, зарыганные. Ребят, представляете, если рабочие, будет вообще балдеж. Я их в сюрприз-бокс положу, потому что мне беспроводные наушники не нужны. Но если они рабочие и два уха работают, охота их протестить будет. О, нифига, они еще магнитные. Смотрите, они вот так, оп, магнитятся. Видите? Прикольно. Так вот, от них коробка получается. Спасибо тебе за все. Для тебя. Ребят, это открытка прямо от помоечки. Так, теперь надо как-то гладилку оттуда извлечь. Думаю, дворник не обеднеет. Ну вот я и в гараже у ребятушечки. И перед тем, как проверять электронику на работоспособность, я решил перекусить. И разложил вот эту изымительную пиццу с помоечки на картонке. Закину вот в этот стерилизатор хавчик и буду прогревать. Ох, пицца так погрелась и очень горяченькая помойка радует, ребят, сильно. В общем, попроверял телефоны. Вот этот телефон дохлый. Вот этот телефон включается и виснет на этапе загрузки. Вот этот телефон тоже дохлый, не включается. Вот этот, казалось бы, оригинальный Samsung оказался нифига не оригинальным. Маленькие вот линзочки у камер. Это подделка. И он, к сожалению, еще и с разбитым экраном и картинку вообще нормально не показывает. Но функционирует. Если экран поменять, то можно им пользоваться, но я не понимаю, зачем ведь это не оригинальный Samsung. И на что я очень сильно возлагал надежды, так это на вот этот iPad. Но... Мои одежды разбились, ведь он не включается. Экран у него целый, можно продать на запчасти, но вот не загружается он почему-то. Экран у него моргает, но вы, наверное, это даже не заметите, потому что это еле видно. Он как бы не стартует. Ну, в принципе, я знаю, что мне с ним делать. Точно не восстанавливать, потому что это древний iPad. Кстати, на 64 гига. Я его просто продам на запчасти. Вот и все. Экран тут как минимум целый и стоит, ну, хоть немножко, но денег. Телефоны не порадовали, планшеты айпады не порадовали, но хоть пицца порадовала у ребятки. Помойка если не дарит гаджеты, так кормит. А еще я возлагал надежды на вот этот Xiaomi. Но когда его ставишь на зарядку, не происходит вообще ничего. Даже никакие индикаторы не горят. Скорее всего, ему просто жопа полнейшая, потому что батарея, покусанная мышами или я не знаю, что с ней, но она вся, но она вся в каких-то дырках. Короче, придется продать этот телефон на запчасти. А еще меня из последних находочек радует вот эта вот RGB-лента, которая моргает и с мозгами. Она работает, рыбитушечки. Но, к сожалению, в комплекте не было пульта. Но у меня вот валяется тут какой-то пульт и возможно он к ней подойдет. Ну, к этой RGB ленте он не подходит, к сожалению. ребятушечки, вот этот телефон работает. Но он просит, чтобы я в него вставил сим-карту. Это телефон, напоминаю, это Sony Elixon K530i. Легендарный аппарат. И кстати рабочий, на удивление. Но батарея в нем дохлая. Он пишет, что он полностью заряжен, хотя я так не думаю, потому что он постоял всего лишь минут пять на зарядке. Ну, в общем, пользоваться можно, но ушатанный в хлам корпус. В нем даже есть флешечка у ребятушечки. Oh, Флешечка memory stick m2 на 512 мегабайт все минус флешка но телефон работает вроде бы как а уже не работает короче полетит на барахолочку легендарный аппарат которому нет никаких вот альтернатив на сегодняшний день ну а вот это итоговая сумма заработка моего с помоечки В целом сумма приличная Ауф, ребятушечки, вот этот волк вообще топовый. Это волк Ауф 3D. Поэтому помоечка меня несказательно богатит и радует. Спасибо за просмотр данного видеоматериала. Поддержите мой канал. И перейдите по ссылке в описании и скачайте топовую игру Raid Shadow Legends. Она будет неплохая вообще. Вот в описании ссылочка. Ну и встретимся в следующих видосах, ребятки.